друзья всем привет пользуясь случаем решил для вас записать видео я очень часто когда еду, еду за рулем и в дальние поездки мне всегда приходят мысли с которыми я хочу с вами поделиться да. кстати кто меня не знает зовут меня александр если вы не подписаны на мой канал подписывайтесь чтобы не пропустить полезных видео и я сейчас хочу поговорить о том что нужно делать, чтобы преуспевать в сетевом маркетинге, в бизнесе, в котором я работаю уже много лет. 9 лет я работал в сетевом маркетинге. До этого, с 95 -го года, я работал в классическом бизнесе. И вот я хочу поделиться то, чем сам знаю, ни в коем случае не учить вас, а поделиться, сказать, что нужно для того, чтобы преуспевать в бизнесе. Все сетевые компании продуктовые, которые имеют продукты, Компании, которые производят какие-либо продукты для здоровья, снижение веса, там, косметика, биологические разные добавки и различные товары. Да. Все компании, которые занимаются производством и реализовывают продукцию, доносят до конечного потребителя, то есть до людей, до нас. Это есть хорошие компании. Везде есть маркетинг-план, везде нужно зарабатывать деньги. И можно зарабатывать деньги. Абсолютно любому человеку Везде можно преуспеть Абсолютно Но я хочу сказать о том, что Об общей индустрии MLM О том, что Наша задача не просто быть Дистрибьюторами, да, которые Просто вот продал продукт и заработал Продал продукт и Заработал Наша задача более Масштабная глобальная Она состоит в том, чтобы в нашем бизнесе. Ну, конечно же, все приходят э, в этот бизнес э, для того, чтобы преуспеть, чтобы заработать деньги. Финансы – это первое. Э, второе – это э, чтобы получить, э, улучшить свое состояние здоровья. Э, и чтобы преуспевать, э, нужно не только уметь продавать э, много продукции, подписывать людей, а намного важнее, когда ты помогаешь людям, когда ты э, помогаешь человеку изменить свою жизнь в финансовом плане, э, трансформировать свое тело, твое состояние здоровья. Когда человек получает такие результаты, э, это все гораздо лучше, чем просто продавать продукцию классную какую-либо, какой компании, и на этом зарабатывать. И чтобы преуспеть в нашем бизнесе, э, Важно, чтобы в твоей команде люди зарабатывали деньги, чтобы э, твои люди преуспевали, получали результаты по продукту, и они повторно э, и в дальнейшем э, покупали продукцию неоднократно, не один раз. А когда пришли люди, узнали от тебя, они пользуются продуктом, он доступен им по цене, они покупают его повторно, потому что... Они получают классные результаты, и люди, которые пришли в бизнес зарабатывать деньги, они в первый же месяц вложив небольшие деньги, например, вот я работаю в компании TLC, сотрудничаю с компанией, у нас вход в бизнес 80 долларов. И любой человек, который зарегистрировался и купил продукт на эту сумму, и он в первый месяц э, отбивает э, деньги, зарабатывает 100, 200, 300 долларов дополнительно, а дальше и намного больше, то этот человек э, останется с тобой надолго. Если у тебя в команде будет много таких людей, которые э, меньше вложили, а больше заработали, и люди, которые получили результаты, и они повторно покупают продукцию и получают э, дальнейшие результаты, твой бизнес будет прочный. И когда твой бизнес перейдет из головы в сердце, когда ты будешь делать бизнес этот для людей, э, тогда этот бизнес будет прочный и надолго. Твои люди будут повторять тебя и дублицировать тебя. И какая задача наша вот в сетевом маркетинге? Не просто пришел ты в бизнес, что мы делаем вообще в бизнесе, да? Мы продаем продукцию, мы подписываем людей, мы строим сеть потребителей из людей, которые э, пользуются классными продуктами. Кто-то занимается продажами, а кто-то строит сеть. И вот основная задача – помогать людям. Если у тебя э, это получается, помогать людям, и люди тебя благодарят, когда ты слышишь, слышишь благодарность людей, э, это и есть бизнес – и когда твой бизнес перейдет от денег в сердце, помощь людям, то тогда это будет бизнес прочный и надолго. А когда вот будут доллары в глазах, доллары, доллары, и ты будешь видеть человека, потенциального кандидата, как жертву, на котором ты можешь заработать, этот бизнес будет ненадолго. Неважно, как называется компания, какие там продукты, какой маркетинг-план. Вот. Так что подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить ни одного полезного видео, потому что я буду делиться то, чем сам знаю, то, что я прошел за 9 лет в сетевом маркетинге. И если вам по душе мои видео, подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы, обращайтесь в личку. Желаю вам удачи, добра и успехов в той индустрии, в которой вы находитесь. Давайте дружно поддержим нашу индустрию сетевого маркетинга, чтобы здесь все больше и большее количество людей получала положительные результаты, не уходили разочарованными, а чтобы люди и зарабатывали, и получали классные результаты по продукту. Все, с вами был на связи Александр, до скорых встреч, пока-пока.